Возможно абсолютно все, только представь и поверь. Все реально, нет ограничений, нет пределов, для Вселенной нет ничего невозможного. И тебе не нужно знать, как ты это получишь, тебе достаточно хотеть и быть уверенной в том, что будет именно так, как ты захочешь. Сказки про ковры самолеты, скатерти, самобранки, джинов из кувшинов – не такие уж и сказки, это скорее план к действию. И так, чтобы твои желания стали реальностью, нужно, во-первых, понять, чего же на самом деле ты хочешь. Отпусти свою фантазию, представь, что ты и есть сама Вселенная, у тебя уже все есть. Только попроси, чтобы доставили по нужному адресу. Во-вторых, поверь, что так оно и будет, и нет других вариантов. Есть только один – ты всегда получаешь именно то, что хочешь. Вселенная бесконечна, ее ресурсы и возможности безграничны. Есть все, любого цвета, размера, количества, есть все, что тебе нужно, и это все принадлежит тебе. Только так, и никак иначе. И в-третьих, прими это с благодарностью и любовью. Ты этого заслуживаешь. Ты заслуживаешь всего самого лучшего. Ведь ты рождена, чтобы быть счастливой. Чтобы пользоваться всеми дарами Вселенной. Будь благодарна за все, что преподносит тебе Вселенная, и она засыплет тебе дарами. Ведь так приятно делать подарки тому, кто умеет их принимать с благодарностью. А теперь давай проверим, как это работает в реальности. Пиши в комментариях, чего ты хочешь. Пожелай это всем сердцем и доверься Вселенной. Все остальное она сделает за тебя. Это так просто, что не верится. Сложно понять, как это работает, но это работает. Мечтай, проси, с благодарностью принимай. По вере вашей да воздастся вам. И подписывайся на мой канал, и я очень скоро расскажу, как я получила все то, о чем попросила Вселенная. Улыбнись, и жизнь наполнится яркими красками. До новых встреч!